Ахлбек Джапара прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Минфин выделил полмиллиарда сомов на увеличение уставного капитала ГИК. ЭБР приступает к финансированию строительства ГЭС Куланак на реке Нарын. Ваткенцам передали в пользование еще 35 домов. Стали известны соперницы Айсултыны Бековой и Аперимедят КЗ. Председатель кабинета министров Факулбек Джапар прибыл с рабочей поездки в город Алматем. Напомню, в рамках поездки глава Кадмина примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета пленарной сессии форума Цифровое партнерство в новой реальности. На увеличение уставного капитала государственной ипотечной компании выделено 500 миллионов сомов. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи. За счет этих средств, выделенных Министерством финансов, компания увеличит количество обращаемых простых акций, выпустив 5000 экземпляров номинальной стоимостью 100 тысяч сомов каждая. За счет их реализации на бирже уставной капитал ГИК составит 11 миллиардов 239,5 миллионов сомов, а количество акций в обращении 112 395. Евразийский банк развития и производственное предприятие Нарын заключили договор о финансировании строительства и эксплуатации ГЕС-клана. Документ подписали заместитель председателя правления банка Руслан Доленов и директор предприятия Ходтубай Мурзабаев. Стоимость проекта составляет 117 миллионов 989 262 доллара США. Финансирование будет осуществляться также со стороны Российско-Кыргызского фонда развития на паритетной основе. Для строительства ГЭС будут привлечены 835 специалистов. Новый объект будет возведен на реке Нарын вблизи села. Кланак на Рынской на территории общей площадью 485,41 гектара. Мощность гидроэлектростанции составит 100 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии 435 миллионов киловатт-часов. Строительство новых домов на место, разрушенное в ходе вооруженного конфликта в Баткене, близится к завершению. Об этом в Фейсбук сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайрбек Урунбеков. По его словам, сегодня, 2 февраля, хозяевам домов передали 35 домов. На этой неделе будут готовы 15 домов. Управ делами президента Ханбек Тумамбай вручил хозяевам домов от имени президента по 100 тысяч сомов. Отметим, что ранее пострадавшим баткенцам были переданы 30 домов. Спортсменки Айсул Тенебеку Айпери примут участие в международном рейтинговом турнире по борьбе за Греб Опен в Хорватии. Соперница Айсул в весовой категории до 62 килограммов станет китайская спортсменка Цяо Дзюн Луо. Айпери Медед Козы выступит в с индийской спортсменкой Киран. Напомним, Айсул Тенебеку двухкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Азии и серебряный призер Олимпийских игр. Айпери Медед Козы, бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка Азии